А ребятички, с вами Шермита, и это у нас приключенческое вызывание. Нам бы понадобилось, кстати, железо или алмазы, потому что, ну, с вот этими рудами у нас немножко проблемы. Даже вот железа нету. Поэтому я сейчас буду спускаться за железом. И, короче, уже добыл железо, вот алмазы не забыл, к сожалению, ну ладно. Теперь, я думаю, можно сделать вот так вот, опа, и вот так вот, потом вот так, вот так вот, еще один раз сделаем, или два, теперь мы будем отправляться в, и, ну, к порталу, Зайди в мой дискорд и можешь скачать мою игру, ссылка в описании. Так, куда нам я не понял ну ладно отойду так вот кстати поскольку тогда оборв оборвала серия вот у меня есть такое и такое блин это кольцо я выкинул я думал что оно накапливается автоматически а, нет не выкину а просто положу вот и сделаю новое, потому что ну, мне мне так будет лучше. Так, опа, и я пошел делать новое кольцо. Искал, значит, и портал. Нам надо сюда, но нашел я вот деревню. Поэтому вообще я буду его лутать, но перед этим... вот. эм, блин, но перед этим я бы хотел сделать вот так вот. Ну короче, я нашел и прокопаемся. Да блин. Спасите, помогите. Вот. Так, и пойдем сюда. Я, короче, сейчас буду искать, где есть. Э, ну, портал. Потому что вряд ли сейчас на поворотах я сразу его вижу, вот, поэтому, да, я сейчас поставлю на паузу и буду искать. Вот оно, так, оп, оп, оп, оп. так. Сейчас мы будем убивать ракона. Так, все кристаллы за сломанные. Теперь мне осталось убить андро дракона ну короче я убил андро дракона теперь мне осталось пойти за литрами. вау теперь у меня есть короче я еще хочу положить эту дорогу к жителям поэтому сейчас я э, пойду за блоками ну да Быстро. Это называется скорость цвета. Няу. Ну, теперь-то побыстрее. Парагон. Няу. Красиво. Ищем шейдеры добавить. Да. Ну, ладно. Так, теперь мы приехали домой. И что интересного могу сделать? Ну да. Вы там можете поставить лайк, подписаться на канал. И всем пока-пока.